Прекрасный день календаря, 8 марта женский праздник Мы поздравляем от души, прекрасных дам, желаем счастья Погоды теплой вам в семье, любви, добра и понимания Комфорта, нежности в душе и каждодневного внимания Пусть будет радостная весна, а солнце светит безгранично Горят от счастья пусть глаза, чтобы было все отлично Прекрасным праздником весны мы вас сердечно поздравляем. Здоровья, счастья и любви от всей души мы вам желаем. И солнце пусть вам ярко светит, и птички радостно поют. Пусть в вашем доме воцарятся веселье, мир, тепло, уют. Когда вокруг свинит копей и раздается птичек венья, почувствуйте весны приход, примите наши поздравления.